Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада это гляделка на недельку с 26 по 1 ноября. 1, 2, 3, 4. Выбирайте любое времечко в описании под видео. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, сегодня мы будем рассматривать... Вот камушки у нас появились. Если что, давайте на них же будем смотреть нашу интересную гляделку на недельку. Спасибо вам за комментарии, за теплые слова и поддержку канала. Поэтому давайте, дорогие мои, ставьте на паузу, стоп и выбирайте, какой вам камушек все-таки очень даже близок. И давайте начнем, я думаю. Мы сегодня будем на... рассматривать на Тару 7 звезд, поэтому... А, давайте. Здравствуйте, кто выбрал у нас первый камушек первый вариант? А, ваша гляделка на недельку с 26 по 1 ноября. Ваша, ваша, ваша. С 26 по 1 ноября. Окей, окей, я не против. У нас прям башня, прям сразу. Сразу башня, сразу страшно, да? Так, интересно, интересно. Так, и семерка. Достаточно необычно, нестандартно. Достаточно неспокойно. Кому-то даже будет очень сильно интересно. Ну ладно по башне, по башне, любовные отношения под большим вопросом. Так. Это у нас. А это у нас тут и вот тут рассказ. Ну давайте, вначале у нас башня пятерка и двойка чаш. Могу предположить, какие-то события очень сильно будут касаться вас. Кстати, здесь могут проигрываться какое-то хамство некоторых людей. Возможно, будут какие-то проблемы, либо какие-то... Либо все внимание в этот день будет, от... будет отдано тем людям, с которыми вы имеете любовные отношения, либо эмоциональные. Да. Также, возможно, какие-то непредвиденные события с теми людьми, которых вы любите. Но здесь, здесь возможно, очень-очень-очень сильно большое удивление по поводу любовных отношений, либо с теми людьми, кто вы, с кем вы мутите, было мутите и все дела не все Что-то, что-то может непредвиденное Возможно, какие-то поломки слома Сломаться, возможно, у любимого человека Может что-то Возможно, какое-то неожиданное м, признание в каких-то ощущениях. То есть вы не ожидали, оно пришло. Здесь очень сильно пахнет большой неожиданностью. Это касается ваших эмоций и с, с теми людьми, кого, с кем вы строите какие-то эмоциональные связи, дорогие мои. Давайте дальше. Туз Пентакли десятка и сила. Прибавление в семействе, да? А, но здесь я бы сказала, сказала так... Сила здесь могу, может очень сильно отобраза, отображаться та информация, что вы что-то можете получить, что-то для себя новое по поводу вашего дома, вашего. Вашей семьи, вашего некого, некоторого благополучия, в финансовом плане. Вы что-то можете новое по этому поводу получить? Возможно, какую-то весть я вот могла бы сказать немножко даже в таком контексте что-то у нас неожиданное в начале, и тут прям опять весть. То есть, что-то у вас неожиданно все-все-все два дня при этом будут происходить. Возможно, этот день будет полностью посвящен вашему обычному распорядку дня, и вы будете решать какие-то дополнительные задачи проблемы, связанные с вашим домом, то, где вы находитесь, будь то какая-то домашняя работа, либо какой-то фриланс, либо какие-то заказы. Ну, вот здесь мож может и так проигрываться, что просто что-то новенькое в этом дне происходить будет. То есть как как обычные будни, но что-то с какой-то новинкой, новеллой. И это не оставит свой след, и это не останется как-то у вас простым обычным днем за, за, этой, за этой новостью и за этой новеллой очень скрыто много переживаний и глубокой какой-то некой страсти. Возможно, вы переживаете, пока, пока будете, либо будете переживать по поводу чего-то дома переездов, квартир, недвижимости, своего личного дома. То есть здесь очень сильно может какие-то такие новости отыгрываться по поводу, возможно, какой-то аренды. Я не удивляюсь. Возможно, какого-то наследства тут тоже может происходить. Вот, Давайте дальше. Десятка чаш, солнышко и девяточка Пентакли. Классный день, возможно, наполнен семейными взаимоотношениями. Хорошая поддержка семейная, возможно, также хорошее времяпрепровождение в семье, с детьми. Какой-то легкий теплый день, наполненный какими-то чудными мгновениями в жизни. Поэтому вот здесь какой-то день больше наполнил некоторыми наслаждениями в жизни. Будь то, если вы, допустим, одинокий человек, то это будет больше м -м, денег тому, что вы будете заниматься тем, чем нравится, вы будете на это смотреть, и будете как некоторый момент почивать на лаврах, тут то тоже может это проигрываться. Очень сильно благоприятный, приятный эмоциональном фоне день и классный, я бы сказала больше. Так, то есть вас, возможно, что-то порадует то, что вы имеете. Также, если это семья, семья, возможно, это просто колечко на пальце, оно вас будет радовать аж целый день. Но вот здесь что-то вас порадует то, что вы имеете уже. Классно. Давайте дальше. Дьявол, звезда, тройка, чаша. Душа хочет размяться, душа хочет, не хочет покоя, вот здесь я бы сказала. То есть вот здесь по этому сочетанию вы можете как-то переусердствовать, что-то сверхмеру делать, то есть какое-то все внимание туда и ни на что более. Тут также вы можете немножко быть подвержены... Ммм, mm, как же сказать, да. Ммм. Mm каким-то человеческим пороком. Дорогие мои, можно даже, если кто собирался как-то что-то отмечать, можно даже немножечко и перешто то сделать, чтобы голова еще плюс болела на следующий день, дорогие мои. Поэтому ну вот здесь такой день пере, душа захочется, возможно, всего самого наилучшего, самого наисладкого и будет вам на все без разницы, на все и вся. Также могу еще предположить, что будут какие-то обстоятельства, которые будут связывать вас какими-то людьми да но здесь может такое проигрываться что в этом куда-то вы возможно может пойдете праздновать что-либо но под теми условиями, что будет надо куда-то пойти то есть здесь что-то надо либо возможно также будете слушать какие-то внутренние предрассудки здесь тоже может это проигрываться Эго эгоцентризм, эгоизм может усилиться в этот день очень сильно. Поэтому, дорогие мои, возможно, какие-то такие ситуации, которые у вас будут немножечко сужать, а возможно, ограничить ваши какие-то потребности с вашими фантазиями. Тут тоже может, кстати, это происходить. Давайте дальше. У нас рыцарь чаш, туз мечей, король мечей. Возможно, сильные какие-то высказывания на каких-то конференциях, на каких-то встречах и тому подобное. Какой-то Возможно, вы будете играть босса на своей работе. Возможно, также взятие некоторых обязанностей на самого себя. Возможно, встреча с некоторыми такими людьми, которые сыграют, в свою очередь, в этом дне очень сильно большую роль. То есть, возможно, некоторые признания некоторых людей в каких-либо вещах. То есть, возможно, также здесь очень хорошо может отыгрываться оценка другого человека каких-либо действий. Um, да. То есть здесь вы можете иметь дело с умным молодым человеком, который может сказать вам какую-то некоторую мысль свою. Но я не исключаю все-таки рыцари чаш, некоторые влюбленности, некоторые, возможно, некоторые свидания с молодыми людьми здесь могут происходить, встречи, свидания, поездки. Тут тоже может быть. Возможно, молодому человеку, если молодой человек загадывает, какая-то подвернется идея, мысль, которая будет немножечко прям, я бы сказала, Зала будет давать ему такую эмоциональную подпитку для каких-то действий. В будущем поэтому давайте дальше Ну интересный день а, давайте дальше у нас девяточка чаш четверка жезлов дурак у нас тут может отыгрываться что в принципе день отдыха день того как мы хотим провести день то есть день немножко самодурство в плане что э, я буду делать то что мне нравится и то что я хочу и вот здесь, возможно, вы можете кого-то подруливать на эту ситуацию, либо кого-то подначивать того, что я вот хочу вот так, давай будет по-моему. Но здесь может какое-то дурачество. Приятный вы по итогу день наполнен больше тем, что вы будете делать то, что вы захотите. Возможно, просто очень сильно разгрузочный день, даже если он просто рабочий. Поэтому, возможно, какое-то празднование я не исключаю. Давайте дальше у нас семерочка мечей Паш, Пентакли и Императрица. Возможно, какие-то сговоры, возможно, какие-то... Также хитросплетение, какие-то обманки, какие-то подглядывания, возможно, какая-то манипуляция со стороны каких-либо людей, возможно, манипуляции, как же сказать-то... Женщины. Манипуляция со стороны женщины, либо над женщиной. Возможно, манипуляция среди а, молодого поколения и старшего. Здесь тоже может проигрываться. Но здесь обманы, хитрости, хитросплетения, сплетни. Да-да-да, это здесь все есть. То есть кто что-то услышал, какие-то вещи, которые будут просто сказаны по незнанию каких-либо людей. Возможно, люди будут вторгаться в вашу жизнь, дабы доказывая что-то свое, на самом деле они очень даже не правы. То есть вот здесь тоже может такой момент происходить. То есть, возможно, просто будете рассматривать другие точки зрения на какие-то свои ситуации, либо вы будете давать какую-то оценку другим людям. Но вот здесь немножко могут как-то люди все заблуждаться в этот день блуждаться и заблуждаться поэтому дорогие мои вот короче вот такая интересная неделька игра она достаточно непростая в некоторых планах приятно в некоторых чересчур но здесь вот вот попахивает каким-то черно-белыми мотивами то хорошо то как-то не очень то вроде как-то серенько а то потом белая то вот здесь вот черно-белый какой-то такой расклад раскладец больше Нежели какая-то радуга. Ну, радуга для тех, кто нравится, наверное, все это. Ну, интересно. Просто эта неделя не оставит вас просто равнодушным в покое. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал второй вариант. Давайте посмотрим. Ваша гляделка на недельку с 26 по 1 ноября. первое. Ну, у вас потише, я думаю. Второе, давайте, третье, четвертое, давайте. пятое, шестое и седьмое. У каждого может проигрываться чисто не по дням, и я не говорю, что оно должно и обязано так быть. Поэтому все в разном ритме живут жизнью, поэтому у каждого свой темп, даже если вы быстрый кролик. Поэтому, ну, давайте. О, какой интерес. Так, десятки, девятки. Ой-ой-ой. Вот то же самое у меня, прям. А то же самое. Но все. Секир башка кому-то точно будет. Ладно, у нас что у нас? Умеренность. Восьмерка, четверка. Ну, здесь более угу. здесь у нас о, как, о, как все ради всех. Uh -huh. Uh -huh. И вот здесь. О, okay. <сёк> <сёк> <сёк> Так, давайте дальше. Значит, умеренность восьмерка и четверка. Спокойный день. Возможно, какие-то разочаровашки. Возможно, какое-то чувство собственного превосходства. Но здесь больше спокойный, умеренный, в нормальном режиме. Немножечко... Знаешь, это как машина просто едет. Машина когда-то завелась, допустим, выходная, она сейчас едет. И вот такой спокойный темп, ритм жизни, в спокойном ключе, возможно, все-таки какие-то разочаровашки, возможно, какое-то беспокойство, возможно, какие-то мысли по какому-то определенному аспекту жизни, возможно, какое-то самовосхваление у некоторых людей. То есть здесь, возможно, просто вы будете держать все более-менее в балансе и под контролем в этот день. В своей жизни любые сферы, я бы сказала. Давайте дальше. Двойка мечей, Верховная жрица и паш. Пентакли. Здесь могут быть внутренние рассуждения, учеба. Очень хорошее, кстати, время для учебы, учить чему-то новому. Возможно, этот будет день посвящен обдумыванию куда-то пойти учиться и чему-то новому. То есть здесь больше спокойный день, но больше вы будете абстрагироваться от всех людей. И как-то вести больше здесь, конечно же, спокойный образ жизни уже второй день. Но при этом вы будете раздумывать над тем, чтобы что-то сделать, либо куда-то подать, либо какие-то заявки сделать. Но здесь над своей жизнью и над тем, что приносит это дивиденды, либо какие-то прибыли, учебу, знания. Вы будете больше как-то раздумывать, я бы немножко сказала, как на будущее. Поэтому, возможно, какое-то отстранение от всего и погружение в себя, и рассуждение, и просто один на один со своими мыслями. Вы можете быть и, и прожить именно день в таком каком-то неком ключе. Давайте дальше. Десятка мечей, шестерка мечей, десятка пентаклей. Ну, здесь что-то может очень сильно вас как-то огорчить, нож в спину, и тем более как-то со стороны семьи, либо семейных взаимоотношений, либо с родными. Но здесь может какие-то такие подвохи, за кого-то вы можете просто краснеть, возможно вас вызовут на собрание, а возможно просто как-то будет в этот день, будет как-то сильно неудобно. Но просто здесь по десятке я бы не сказала, что что-то какая-то катастрофа, просто как неприятная ситуация, она может связана быть с детьми, с домом, с тем, что где вы, где вы обитаете, что вы делаете. Я бы сказала больше, какая-то не просто неприятная ситуация, история, которая для вас такие не особо в новинку. Возможно, также, я говорю, возможно, за кого-то просто придется так сильно покраснеть. За какое-то, а возможно, также и за свое поведение. Я не исключаю какие-то такие моменты. Ну, что-то неожиданное прям сильно прилетит. Это связано все-таки с вашими семейными взаимоотношениями, э, домом. Семейные взаимоотношения не особо здесь, конечно же, играют, но я их тоже не могу исключать все равно. Ну, здесь больше домом, аренда, вообще, кому не... Так, как это, счет за коммуналку, все дела, неожиданно повысили, да, ну, тоже. тоже может быть, а офигели совсем, но почему бы и нет такое момент тоже может происходить а возможно какие-то ремонтные работы будут и все и все а вы не ожидали ладненько давайте дальше потому что еще десятка десятка десятка жезлов десяточка м -м -м -м -м -м, десятка чаши правосудия А, также в, в, в, в, вот в эти два дня у вас выпало 4 десятки. Я бы сказала, давайте так в общем плане, что где-то на середине недели, может быть раньше, может чуть позже, а, у вас что-то будет заканчиваться, где-то какие-то подво, будут подводиться некоторые итоги, и вы потом будете справляться с каким с последствиями своих каких-то действий а также действий других людей то есть здесь некоторая у вас будет черта что вы будете все это подводить не, не, не. и понятно почему вы все это будете раздумывать вот поэтому здесь возможно что-то заканчивается какой-то период, период а, с людьми возможно просто заканчивается не знаю какой-то Допустим, надо что-то потом продлить. Тут то тоже может вот как-то подведение больших итогов и заканчивание всего и вся. Возможно, просто как заканчивание какой-либо ситуации. Тут то тоже может такое происходить в эти такие напряженные два дня, потому что по десятке жезлов, десятка мечей будет некоторое напряжение связаны с теми людьми, которые вам очень сильно нужны, необходимы для дальнейшей какой-то жизни. Какой-никакой, но жизни. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь может какие-то судебные разбирательства, возможно, урегулирование каких-либо вопросов по поводу жилища, по поводу судебных каких-то тяжб, а также с какими-то людьми, которые имеют... Доступ и <смех> доступ к вашим каким-то реалям. Ну, здесь может и также отображаться, что вы будете, грубо говоря, решать какие-то административные дела, связанные с тем, с чем вы живете, где вы живете и как. То есть здесь очень сильно какой-то такой момент нагрузки на вас и ответственности на человека в эти два дня. Дайте дальше. У нас звезда, двоечка жезлов и восьмерка Пентакли. Но здесь будете как-то действовать, работать, предпринимать какие-то меры. М -м, возможно, день не начнется прям сразу с работы. Возможно, какое-то рассмотрение каких-то доходов. Также рассмотрение работы, если кто ищет новую работу. Но вот здесь по звезде я бы сказала, что день благоприятный. Для того, чтобы рассмотреть какие-то свою какую-то трудовую книжку, свой труд, посмотреть на то, чего вы сделали, на чем вы можете еще сделать. Вот здесь, как подведение итогов, и при этом за следующий такой момент у вас задел на будущее идет. Возможно, вы будете строить планы на вашу работу. Либо как, вы, как вам лучше провести выходные, либо как вам с работой как-то лучше сделать. То есть я бы сказала, это больше касается рабочих процессов, деятельности и то, чего вы хотите по итогу. Вот какой-то такой день, но очень сильно интересный, позитивный и приятный. Давайте дальше. Отшельник Туз Пентакли и Колесница. Но здесь также может происходить некоторое отстранение, но здесь какой-то может, кстати, проигрываться больше цинизм к отношениям к людям и к вещам, ну, больше к вещам. То есть вы сами будете сами по себе. Возможно, также будете предоставлены самому себе. Будете искать ответы на всякие глобальные вопросы. Но здесь что-то глобальное. Вся неделя, а что о чем-то прямо сильно глобальном. Что заставляет вас чисто задуматься. А без задумывании вы либо никуда, либо бы вам очень сильно надо задумываться и всего просчитывать. Вот тогда вот я бы могла бы сказать больше так. То есть и вот ближе к выходным, либо выходные, это не исключено, что вы будете просчитывать продумывать, как вам будет лучше, надо дальше действовать. Все практически у нас об одном и том же. Давайте император. Император повешенный король, королева Пентакли. Но здесь вы скорее примете какие-то обязательства на себя. Вы также можете действовать, не, немножко не согласовывая, возможно, с кем-то. Возможно, даже немного во вред себе. Но здесь больше спокойный день, уравновешенный, но при этом тактичный в своих некоторых действиях. Возможно, жертва с чьей-то стороны, либо для кого либо кто-то для вас тут то тоже может происходить в этом дне вот поэтому ну, больше спокойно своеобразный их и больше день основан на том что если лучше конечно строить такие дни когда император, то лучше всего делать в согласованности с планом, дорогие мои. Ну, это как мой, наверное, мини-совет, потому что, в принципе, у вас такие разодумчивые везде карты, а здесь придется действовать. Возможно, и вправду придется действовать, и вы будете обдумать при этом днем ранее. То есть, ну, здесь здесь возможны действия, но как таковые действия, здесь они не обозначены особо. Здесь просто обозначен повешенный, обозначен просто королеву. Пентакли. Поэтому спокойный, благотворный и такой интересно властный день. А, давайте все. Поэтому, дорогие мои, ну вот такой задумчивый, спокойненький, ну вроде как и бы итоги у нас тут. У нас тут всякие интересные люди, на верблюде, также недвижимости, продажи, купли. Здесь очень сильно может быть. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Давайте далее. Ну да, интереснее, что -то. Прям неделя, прям не, не, не... Подумаю, сделаю шаг. Подумаю, сделаю шаг. Подумаю, сделаю шаг. Окей. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на третий вариант? Ваша гляделка на недельку с 26 по 1 ноября. Приятненько. Так... Так. Ну, приятненький, приятненький. Ой, Самош. Ож сам перевернулась. Помогают, они, они мысленно мне помогают. Так. Ну, давайте. О, кстати, похоже, как на другой вариант по, по сочетанию. Давайте, Паш мечей. Яркая, яркая неделька, такая динамичная, артистичная. Давайте, Паш Мечей у нас Рыцарь Пентакли и Семерочка пентаклей. Ну, вот здесь, возможно, некоторые шпионажи, некоторые вещи, которые требуют ваших умственных каких-то потребностей. Вы будете здесь, возможно, умственно чем-то работать, я бы сказал. Но здесь вот именно умственно, то есть, возможно, вы кому-то будете помогать. Также могу это не исключать вы в таком сочетании. Возможно, будете дорабатывать что-то, работать с результатом получения какой-либо информаци информации, которые вам, возможно, сыграют некую интересную роль в жизни. То есть здесь очень сильно, возможно, какие-то такие вещи. вот, Возможно, вы какую-то информацию для себя, для размышлений, вы, грубо говоря, будете что-то обмусоливать. Какую-то некоторую информацию, поступающую из СМИ, из баннеров, из телефонов, из спама. Здесь очень тоже может об этом говорить. Да, информационно гибкий и интересный день. Для достижения, возможно, дальнейших результатов. Возможно, интересная информация, не пропустите. Давайте дальше. Звезда, тройка жезлов и тройка пентаклей. Ну вот здесь задел на будущее, работа кипит. Мы, мы, мы, здесь люди будут попадать именно в те ситуации, в те случаи, которые должны были. Как-то в резонансе вы будете в этом дне. Вы будете как-то с потоком людей. Я так думаю, что и здесь и вовремя куда-то будете приходить, ну, не опаздывать хотя бы. Поэтому вот здесь некий резонанс, движуха, возможно, в сфере также обучения, в сфере трудовой деятельности, в сфере... То, что надо как-то, возможно, вы задумаетесь над тем, что надо как-то подучиться, подсмотреться, что-то сделать. То есть здесь какие-то цели и цели будут превыше всего. Ну, день больше какой, какой-то больше рабочий, какой-то рабочий процесс и какой-то непереставаемый хорошее, благоприятные. Давайте дальше. Тройка чаш, шестерка жезлов и восьмерка пентаклей. Вот здесь могут быть неудовлетворения какой-либо ситуации, либо каким-то человеком из вашего окружения. Здесь может очень сильно такое проигрываться. Также здесь, возможно, проигрываться похвалы, которые кто-то не заслуживает. Либо вы бы так будете думать, либо какая-то такая ситуация тоже может происходить. То есть здесь, возможно, также некоторые веселые, вот ты знаешь, иногда на, натянули улыбка а внутри не очень, и здесь тоже может это прослеживаться, я бы сказала. Да, дорогие мои, то есть здесь коммуникабельный, приятный, классный день, но что-то будет не так, именно как-то внутренне по ощущениям, потому что как-то вот какой-то значимости, либо вы сами себе будете не придавать либо кто-то. То есть здесь-то приятный день, но здесь не неразберихи именно внутренне, внутреннего характера будут. Далее, дьявол у нас, девятка Пентаклей, королева мечей. Какие-то жесткие условия, жесткие рамки, дорогие мои, кто-то вам будет сто, строить, ставить, и это будет женщина, либо вы как женщина будете кому-то жестко доказывать что-то, жестко как-то проявлять себя, возможно, как-то с какими-то такими обострение каких-либо людских пороков и черт, возможно, вам будет хотеться всю сразу, жадность проигрывается может в этот день, ну какие-то такие ситуации, возможно, какая-то ограниченность в этом не будет происходить по поводу женщин, мнений, то, чего вы имеете, то, чего вы наработали, немножечко такое, с ними день, столкнетесь с какими-то пороками, либо своими собственными, либо именно женскими другого возможно такие, также других людей ну далее у нас маг пятерка пентаклей двойка жезлов вы будете справляться с ситуацией будете брать под контроль эм, возможно вот это вот этот день не пройдет бесследно и он немножечко также отражен у нас в пятерках вроде все нормально а что-то киски гложет и киски коря будет сердечко Здесь могут также проигрываться, что вы можете отдавать какие-то средства, очень сильно много, либо как-то в деньгах просесть. Возможно, на какую-то самореализацию можете отдать денежку. При этом, да, ну вот здесь вот будете показывать себя и брать, брать все под свой контроль. Возможно, чью-то жизнь... Тоже можете брать по этим картам под контроль, потому что и далее у вас немножечко с такими моментами тоже карты просматриваются. Но здесь, да, здесь вы будете показывать себя во всей красе, как бы ни была огорчительно порой ситуации. Давайте дальше. Э -э такой могучий день. И будьте рассматривать также какие-то возможности и варианты развития событий. Давайте дальше. Десятка, пятерка, четверка. Здесь могут огорчения проигрываться в собственном доме, либо по поводу любимых людей, либо по поводу, теми, по поводу тех людей, с кем вы жили, либо как-то создавали семью, либо строили семью. Здесь, возможно, какие-то просто огорчашечки. Возможно, вы не сможете, допустим, с семьей провести время. И это вас огорчит. Но здесь какая-то огорчашка по поводу семейных взаимоотношений, дома, быта и какого-то некого счастья. Возможно, кто-то вас немножечко так может как-то подрастроить. Возможно, здесь некоторое сопереживание будет происходить в, по отношению к вам. Здесь Я бы сказала, больше какой-то такой. Неплохой, хороший день. Просто именно какой-то взгляд, именно по пятеркам, мне немножечко не дают покоя. Поэтому немного с оттенком грусти здесь все равно как-то будет происходить. Но это, я думаю, что все-таки это будет зависеть больше от вашего восприятия всех этих моментов, которые касаются вас. Карты-то неплохие. Давайте дальше. У нас вот такая интересная дама. Семерочка и Смертушка. Ну, я бы здесь сказала, достаточно самовольный, своенравный день. То, когда у вас будут в голову посещать какие-либо мысли, эмоции. Да, здесь не реализация планов. Да, я, я так и так, так так оно и видно, не реализация планов. Здесь просто будете думать и раздумывать над тем, что надо сделать, как-то выкарабкаться, возможно какие-то двойные фишки. Но здесь вот какой-то ваш ваша голова вам покоя будет особо в этот день не давать. О чем-то будете как-то все думать и думать. Также да. Ну больше раздумывать либо над самим, либо над молодым человеком, либо над каким-то своим интересным поведением и над ответственностью администрации. что-то связано с какой-то властью. Я бы сказала немножечко в таком контексте. Брать ответственность, не брать, делать, не дем, делать, быть, не быть. Но здесь какие-то такие вопросы будут задействованы в этом дне. Но он больше, этот, этот день больше будет подвержен тому, чего вы не придумаете в этот день, как вы его захотите провести, так оно и будет. Поэтому, дорогие мои, я бы хотела немножко отметить этот день вот таким моментом. Не забывайте об этом. Такому интересному. Событий, Ладненько. Давайте. А, ну, дорогие мои. В принципе, ну, неплохо. Ну, неплохо. Как, главное, как посмотреть здесь. И все. Я бы сказала больше в каком-то таком контенте. Ладненько. Спасибо вам, дорогие мои. Давайте дальше. Здравствуйте. Кто у нас выбрал четвертый вариант? Давайте посмотрим вашу гляделку-недельку с 26 по 1 ноября. Так. Так, мои хомячки и трудяшки. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Первое. Второе. Третье. Четвертое. Так, пятое. Шестое. И давайте седьмое. А вот, вот и восьмое как дополнение. Давай восьмое вот, тоже сделаем. Так. Рыцарь. О. Интересно. Интересно. У всех дьявол, у трех вариантов дьявол в середине недели. Ребят, какой Марс в каком ретрогр... ретрограде вас будет мутузить? Либо что там будет такое, что у вас там дьявол? Что? Почему у трех вариантов дьявол, дорогие мои? Что с тремя вариантами? У одного только варианта не было. дьявол, Нет, хотя бы было вроде. Ладненько. Рыцарь мечей. Ну, так, этот день я не рассматриваю, потому что пустая карта. Значит, день особо, особо, возможно, знать просто и не надо. Кому-то в этот что-то день. А может быть, просто не сформированы некоторые события. Давайте дальше. Рыцарь мечей луна, паш, чаш. Я надеюсь, никто здесь не будет ни кашлять, ни что-то не грипповать. Поэтому, дорогие мои, какие-то подхватения чего-то, какого-то неприятных инфекций, вот как у вот трачка из ниоткуда, здесь очень сильно вероятен. Поэтому очень сильно следите за своим здоровьем. Возможно, также посещение каких-либо мыслей неприятного характера. Возможно, также вы будете как-то немножко... Ну, я бы сказала немножечко одержимы какими-то вещами. Вы очень сильно будете, кстати, эмоционально уязвимы в этот день, я бы сказала, по такому сочетанию. Поэтому, дорогие мои, ну, здесь, здесь я бы сказала, какой-то немного уязвимостью попахивает, даже если рыцарь мечи. но ну, здесь луна и паш-чаш. Немного уязвимости здесь очень может происходить, какие-то также конфликты в этот день. Другой день я вам не скажу, потому что пустая карта, значит день либо вы не должны знать, либо он не сформированный, либо просто вам карты в руки, дорогие мои, делайте, что вы хотите и тому подобное. Ладненько, давайте дальше. Дьявол, восьмерка пентаклей, у нас Отшельник. Давайте последствия посмотрим предыдущего дня. Соответственно, возможно, какая-то ограниченность в каком-то труде. Где-то вы что-то будете не успевать. Возможно, также вы будете что-то искать и куда-то очень сильно углубляться. Возможно, вы будете с собой кого-то затащить в какую-то ситуацию, именно еще кого-то плюс. Возможно, задействование других каких-то сил, других вложений, других людей. Ну, какой-то такой момент процесс Процесс идет, но больше как подстрекательство... Давай ко мне. Возможно, вы кому-то будете предлагать печеньки зла, чтобы перешли на вашу сторону. Поэтому, дорогие мои, ну больше какая-то ограниченность. Но я бы сказала здесь именно по восьмерке и отшельнику. Она не в плане того, чтобы какого-то... Она может как быть как в труде, но здесь у нас отшельник. Здесь вам некоторая ограниченность в этом дне. Она будет почему-то прям на пользу, я бы сказала, по такому сочетанию. Поэтому, вот, короче, как-то так. Давайте дальше. Четверка жезлов, Пятерка Пентакля и Девяточка Мечей. Хотя можно было бы и поспорить, но я бы вот трактовала именно в таком контексте, вот так. Э, так, Четверка, Пятерка и Девятка здесь какие-то ну, я и сказала здесь продолжение вот сначала здесь тоже какая-то некоторая внутренняя уязвимость возможно какие-то страхи какие-то комплексы могут происходить с кем-то в доме в взаимоотношениях также возможно непонимание немножечко каждый немножечко чудит и на своей волне возможно также уплата за что-либо какие-то решения которые никто не хочет делать и немножечко здесь больше как грустно вдвоем а вместе весело здесь очень даже прям сильно видно какой-то такой момент Одиночество вдвоем тут тоже может кстати проигрываться то есть здесь какое-то отстранение неприятности хотя друг другу улыбаемся. А душа чуть-чуть страдает иной. Это здесь тоже может такое проигрываться. Какие-то личностные страхи по уплате долгов, налогов и тому подобное. Давайте дальше. Туз, тройка и у нас Паш Мечей. Но что-то новое прям придет прям на следующий день. Прям я бы сказала, даже грустите не надо. Прям, возможно, именно с каким-то, вот знаешь, Эврика, возможно, таки, такой момент может происходить. Возможно, вы найдете что-либо, что давно искали. Также вы можете здесь найти какую-то удобную для вас позицию, информацию. Вы можете также посетить что-то гениальное и предоставиться какой-то интересный случай. Но интересный случай, если он предоставится, то только в процессе работы либо в процессе каких-то дел. Вот здесь я бы сказала бы, больше бы намек ставила вот здесь на это. Поэтому, дорогой, дорогие мои, что-то интересное, новое, вкусное вас ожидает. Хороший день. Давайте дальше. Королева, королева, чаш, девятка жезлов и рыцарь. Пентакли. Вы можете немножечко быть уставшими, Дорогие мои, ну, ближе к выходам, либо выходные, вы можете как-то быть немножечко поверженными, уставшим, отдавать всю себя, все силы. И тому подобное. Немножечко, возможно, какой-то некий адреналин тут тоже может быть в этот день. Но больше эмоционально. Возможно, также здесь могут люди сыграть. Женщины в этот день очень сильно много ролей. Интересного характера и важного определяющего вашу, вашу, ваш, ваш день. Как, Какая-то женщина. Поэтому вот здесь я бы сказала так. Ну, Здесь, возможно, какой-то какой адреналин, наверное, с этого дня тоже может происходить. Остаточный адреналин, который у вас немножечко так подсумутит, но все же. Больше, я бы сказала, эмоциональный день. А, ладненько. М -м да. Возможно, как, возможно какое-то некоторое внутреннее испытание будете происходить, будет у вас происходить в этом дне. Возможно, какое-то какое движение очень сильно долгое, либо очень сильно изматывающее будет. Возможно, изматывающие поездки Давайте дальше У нас влюбленные, десятка, суд В принципе Здесь вы можете решать Дела насущие, которые никого не касаются Которые касаются лично вас Либо ваших половинок Либо вашей семьи, либо детей Либо родственников Ну, Какие-то проблемы насущих дней Вы будете решать и Причем прям как-то да Возможно, также касаемых переездов и тому подобное. Вы что-то какое-то здесь вы решение будете принимать по поводу жития, бытия, вместе, не вместе, э, врос либо по раздельности, будем или не будем. Ну какие-то боль, и они больше способствуют характеру. Вы будете жизненно важные решения принимать и решать э, ближе к выходным, либо на выходных. Я бы сказала немножко в такой момент. Да, да, да, да, да, да. Да, Да, дорогие мои, вам придется с чем-то вот не то, что мириться, а с каким-то порядком вещей придется под чего-то будет подстраиваться. Я бы сказала больше какой-то такой момент. Здесь идет подстраивание под ситуацию и под то, и под то что вам диктует кто-то, либо что-то. Здесь диктование, оно в принципе может происходить. Здесь очень сильно подвержено страхам, эмоциям ощущением но что-то новое у вас будет происходить и какие-то выходы вы будете находить и уже потом что-то с этим решать будете больше смиряться с обыденностью и с, с жизнью и, и будете смиряться с тем что не все в жизни так как вам этого очень сильно хочется поэтому дорогие мои вот такая больше неделя с такими какими-то намеками и, кап, и капельками десерта будет вот происходить какая-то такая неделя. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Я надеюсь, неделя у вас проиграется очень сильно в здоровском ключе и только с положительной э, точки вашего зрения, может быть вообще вселенной Поэтому, дорогие мои, спасибо вам. Если что, подписывайтесь на спонсорство. Вы можете на стримах дополнительно спрашивать по раскладу какие-либо интересные вопросики. А, также я есть на бусте если вы хотите знать про карту. Немножечко чуть больше, даже на опыте, я бы сказала. Их, если хотите еще в закрытый чат попасть. Поэтому, дорогие мои, давайте, спасибо вам и желаю вам всего самого лучшего и пока-пока!